Вот мы с вами произвели отображение некоторых операций по нашей схеме и хотим просмотреть отчеты, которые позволяют нам проверить информацию, введенную. Или, например, получить такую информацию, как «Остатки по складу». Давайте его посмотрим. и посмотрим. «Запасы склад», «Ведомость по товарам на складах». Скажем «Сформировать». И здесь мы с вами видим, что печенье, сахара. Сахарная поступила 122 штуки и расходовалась одна штука. Итого, конечный остаток на текущий момент составляет 121 штуку. Данный отчет можно, конечно, расширить. По функционалу просмотреть, как шло движение. Но это уже более детальное рассмотрение данного отчета. И просмотрим, давайте, отчет о прибыли. Он находится в продажах. Анализ продаж. Валовая прибыль. Мы также его сформируем и посмотрим, что продали мы с вами одну штуку по стоимости следующей. И валовая прибыль составила в рублях и в процентном соотношении. Вот таким образом можно проанализировать, насколько мы с вами сработали.